Всем привет! С вами в эфире канал Портал 713, я его ведущая, сменная <смех> Мелькова Ольга. И сегодня мы с вами поговорим о таком документе, который я назвала шаблон по ЖКХ. Почему шаблон? Потому что в принципе, в общем и в целом для всех. Значит, я хочу рассказать, как этим документом пользоваться, для чего он нужен и почему именно так там написано, и почему именно в таком виде он родился. Значит... С ЖКХ мы уже разбираемся достаточно долго, 6 лет, и за 6 лет у нас накопилось очень много различных стратегий, тактик, итераций и так далее. Да, очень много запросов, ответов, то есть мы эту всю информацию анализировали и поделили ее на два типа. Как говорят юристы на своем птичьем языке, да, у нас есть сильная позиция, у нас есть слабая позиция. Вот то, что мы посчитали слабой позицией, то, что совсем никуда не годится, но, по крайней мере, это не может составлять конкуренцию, аргументацию в судах и не может быть использовано против нашего оппонента, да, вот эти все вопросы, они, естественно, необходимы для того, чтобы вы их знали, понимали и могли очень хорошо, как рыба в воде, вообще ориентироваться в, именно в этой сфере ЖКХ. Но, ребят, это как дополнение картины, да, но не более того. О чем я говорю? Ну, я говорю о таких вещах, как, допустим, вы могли видеть на просторах интернета разную информацию по ЖКХ, и вот она начинается примерно со следующего, что берете свою управляющую компанию, смотрите ее выписку из ЕГРЮ, вот, и вот начинаете исследовать ее, да, если в УГРН единичка, это коммерческая организация, там кто там, учредители можно посмотреть, можно там много еще информации взять. Но, ребят, к делу это не пришьешь, это факт. То, что написано в выписке УГРН, на самом деле сделано по закону. Вот, поэтому использовать это как какую-то позицию доказывания в суде, в принципе, невозможно. Дальше по этой выписке компания идет в банк и открывает на своем расчетный счет. Поэтому придираться, какой номер счета они открыли, ну, это тоже, понимаете, как-то слабая позиция. Но вот они так захотели, они открыли. И они имеют полное право, да, обычный расчетный счет открыть, там, 407, 03, и так далее. Любой счет могут открыть. Это не запрещено законом, поэтому знать эти вещи нужно, да, как номер счета по плану счетов Центробанка, какой счет для чего открывается, для каких целей, но апеллировать этим в суде не стоит, потому что, что вы этим будете доказывать, да? У нас любой пункт доказывания, любая вот, какая-то вещь, доказывание, она должна быть точно в цель. То есть мы должны четко понимать, что мы именно доказываем и для чего. Так вот, мы агрегировали всю информацию, я ее поделила на две части, да, слабая позиция, сильная позиция, и все, что я посчитала достаточно сильной позицией, которую можно использовать для того, чтобы уничтожить ЖКХ, и для того, чтобы отстоять свои, свое право да, не платить, компании до тех пор, пока она не устранит а, все нарушения. Вот еще раз всем повторю, да, почему я так говорю. Потому что, ребят, а, не вы, вы не, не плательщик, Вы никогда в жизни не признаваете, что я отказываюсь платить. Вы не отказываетесь. А, юридически а, отказ от обязательства – да, это уголовная статья. Поэтому мы не отказываемся платить. Мы приостанавливаем оплату до устранения а, всех нарушений или до момента проведения проверки, которая удовлетворит именно нас. Понимаете? То есть если закон посчитает нас принудить, да, то он посчитает принудить. Но в любом случае вы должны оплачивать то, что вы заключаете добровольно. То есть любая сделка, любой договор, он по закону должен быть добровольного порядка вот, никто не может вас принудить к совершению сделки, понимаете, поэтому здесь вы, допустим, увидели для себя факт принуждения, да, какие-то у вас есть неясные вопросы, более того, законодатель всегда стоит на стороне граждан, да, на стороне физлиц, на стороне потребителя, я буду сейчас говорить языком закона о защите прав потребителей, вот, и поэтому у нас и в гражданском кодексе есть законодательство, да, что должник не является должником, пока кредитор не исполнит своих обязательств, вот, и поэтому у нас и Закон о защите прав потребителей тоже а, стоит на стороне потребителей, говорит, что пока а, кредитор не сделает а, нужных действий или не приведет в соответствие, да, а, потребитель имеет полное право не пользоваться какой-то там услугой, не оплачивать ее и так далее. А в некоторых случаях определенных законом может и потребовать возврат денежных средств, а, возврат уплаты штрафа, пении и все остальное за пользование деньгами. Вот, ребят, здесь еще важно понимать такой пункт, что законодатель определяет следующее положение, что если какая-то сфера в законодательстве не регулируется, не урегулирована специальным каким-то законом, то у нас автоматически вступает в силу закон о защите прав потребителей и гражданский кодекс. Те, те законы, которые регламентируют как раз-таки гражданское. Правовые отношения в общем случае. Если в какой-то uh, сфере есть специализированные законы, то тогда мы пользуемся этими законами. Если вы откроете документ, посмотрите на него, то первым пунктом я как раз-таки решаю вот эти разногласия. Да? Пользуемся ли мы специализированными законами в сфере ЖКХ или не пользуемся. И первое, что мы видим, это мы видим, что жилищный кодекс у нас не прошел опубликование, мы им не можем пользоваться, соответственно, все подзаконные акты, да, постановления правительства, федеральные законы, которые написаны для реализации жилищного кодекса, они не могут быть применены в, именно при разрешении споров. То есть они могут быть использованы справочно, в целях, рекомендательных каких-то и так далее. Но в суде это применяться не может, ребят. Более того, вам скажу, даже вторая сторона, истец не может с вас требовать, или кредитор не может с вас требовать исполнять какие-то обязанности по этим документам, потому что сами эти документы не несут никаких правовых последствий. Вот, то есть э, вся документальная база, касающаяся жилищного законодательства, она вся справочная, она вся недействительная, она вся не, не имеет статуса нормативного правового документа. Вот это нужно понимать. Вот, соответственно, раз это не имеет никакого отношения к делу, да, значит, мы пользуемся двумя законами. Гражданским кодексом, э, если мы говорим с точки зрения суда, и э, защиту прав потребителей законом. Все, ребят, больше мы ни в какие законодательства Обязательные акты не лезем. У нас с вами только два закона для отстаивания своих позиций. Но я пошла навстречу всем и разложила полную картину, потому что справочную информацию нужно знать всем. Как это должно было быть на самом деле? А для чего я это сделала? Ну, во-первых, для того, что очень многие суды сейчас сопротивляются да, и начинают оспаривать очевидные вещи и доказывать обратное, говорить, что эти нормативно-правовые акты еще как действуют. Вот. Ну, смешно, конечно, но ладно, их право, пусть развлекаются. Поэтому для того, чтобы у вас была какая-то сильная очень позиция, то есть, понимаете, вы должны быть гибкие, вы должны подстраиваться под их правила игры. Они хотят так, ради Бога, мы будем играть так. То есть, понимаете, какие нам правила не предложимы по любым правилам все равно их выиграем. Если они нас дотягивают материальное право, имущественное да, право в жилищное законодательство, признают его действующим, нам же это и лучше. Ну, во-первых, мы напишем жалобу на судью, да, что она дур такая, не знает законов. Во-вторых, во нам это пригодится при подаче касации, потому что это самое будет первое и глобальное ее нарушение, да, если она не примет это к сведению и будет выносить решение на основании жилищного законодательства. Это сразу касаться выигранная понимаете то есть это закладка на будущее ребят значит дальше я вам со стороны вот этой всей справочной макулатуры которая написана нашими законотворцами разложила как все в идеале должно быть и там практически 20 очень крупных таких вот мазков которые являются однотипными для любой организации, которая что-либо делает в сфере ЖКХ. Они реально все однотипные. Вы берете любую организацию, вот, и эту любую организацию прям четко спрашиваете, а это у вас есть, а это у вас есть, а вот это у вас есть. На что обратить внимание, какая вообще основная логика, да? Но я думаю, что сейчас меня все услышали, что сфера ЖКХ не регламентирована законодательно. Это первый момент, который вы все должны уже как-то вот отложить себе на подкорбку. Да, второй момент. Вот, для того, чтобы управляющая компания а, имела, скажем так, в отношении вас какие-то претензии и могла смело заявлять, что вы каким-то образом нарушили свои ее права, да, и она могла воспользоваться какими-то судебными инструментами государственного принуждения да, в отношении вас, а, она должна доказать, какие именно права вы нарушили. Вот. Как правило, естественно, они там ничего не, на, не, не прикладывают, не накладывают, ничем это не доказывают, но вы должны знать, что управляющая компания а, является управляющей только в том случае, если а, соблюдены ряд условий. Одно из условий – это то, что у нее есть договор управления. Да? Самое главное условие, ребят, сказала раньше, да, это протоколы общих собраний собственников. Вот все мне спрашивают, с чего начать с ЖКХ разбираться. Первое, с чего вам нужно начать – запросить все протоколы, общих собраний собственников абсолютно все вот запросить и проверить следующие вопросы был была ли избрана управляющая компания именно это был ли делегированы полномочия управления общим имуществом именно этой компании да и был ли составлен договор доверительного управления общим имуществом от собственников Потому что идет передача общего имущества в доверительное управление. Ребят, вот этого вообще нет ни у кого. Вот я вам серьезно говорю. Даже в то, приходит Мосэнерго или любая энергосбытная организация, да, и начинает там у вас отрезать провода и счетчики грабить, а, воровать. Вы скажите, что а где, по какому праву вы это делаете? У вас договора доверительного управления на это имущество нет. Вот, и вам его никто не передавал. Соответственно, вот я, допустим, свой счетчик покупала за свой счет. Да? Какого фига у меня там Мосэнерго приходит, его ворует? И причем судья говорит, ну у нас же по закону положено, что вы покупаете за свой счет и передаете на баланс Мосэнерго. Я говорю, да что, правда что ли? А где акт приема-передачи? А где выписка с балансового учета, что он принят на, ну, на баланс? А у меня все чеки есть, понимаете, я его купила. Ну так вот, ребята, для того, чтобы какая-то компания могла управлять вашим имуществом, должен быть договор доверительного управления. Точка. Все. Вот с этого надо начинать в качестве запросов какой-либо информации. И вообще я вам всем рекомендую делать степ-бай-степ. То есть все делать пошагово. Не пишите им портянки по 30-40 а, запросов. Не надо убивать одного зайца одним выстрелом. Не надо... Напишите, запросите сначала все протоколы, да, все, что я озвучила, договор доверительного управления и так далее. Следующим этапом вам нужно а, запросить протоколы согласования, но можете и в этом про протоколы можете отдельное письмо составить. Значит, Помимо этого должны быть протоколы согласования шаблона договора, который подписывается со всеми собственниками. А, в этом договоре отдельной статьей должны быть согласованы все условия, все услуги, названия которых отличаются от названия в 154-й статье Жилищного кодекса. Хоть на одну букву отличаются все, это дополнительная услуга, и она должна согласовываться дополнительным протоколом общего собрания собственников. Помимо согласования этой услуги должны быть установлены тарифы, очередность этой услуги предоставления, да, или как-то там какие-то условия предоставления, снятия показаний или еще что-то. Вот. вот эти вещи, ну, посмотрите, в документе там три параметра, которые должны быть утверждены на общем собрании собственников, закреплены протоколом в отношении дополнительных услуг. Вот, что касается протоколов, понимаете, да, то есть у вас куча протоколов, договор доверительного управления, шаблон договора с собственниками. Вот это вы можете запросить в первую очередь. Своими словами, как хотите, напишите простым языком, не надо тут за умных фраз, не надо вам ссылаться ни на какие статьи, но можете, в принципе, взять за основу этот документ, какие-то статьи оттуда выдернуть, да, но вы должны понимать. Дальше, что является управляющей компанией? Управляющая компания, помимо договоров управления доверитель. Да, помимо договоров с каждым собственником, должна еще и реализоваться как управляющая компания. Вот есть у меня такой пункт в этом документе, вы его внимательно изучите. По каким таким критериям и условиям мы понимаем, что компания реализовала свое право стать управляющей компанией. Да? Ну, Во-первых, она там должна обязательно в горжил инспекцию заявиться, вот, и еще ряд условий соблюсти. Это тоже очень важный момент, практически тоже никто этого ни черта не делает. Вот. Ну и дальше мы разбираемся как раз таки с самой больной темой, это с приемом платежей. Как же у компании организован сбор средств населения? И вот здесь выходит одна большая печалька, потому что все компании собирают средства на свой расчетный счет, как правило, он 407.02 для коммерческой деятельности. Законом запрещено. Почему? Потому что есть три варианта организации сбора платежей. Во-первых, ваша управляющая компания собирает Средства как платежный агент, то есть она не коммерческая организация, она вам не продает ни услуги, ни товары, ни работы. Она является агрегатором платежным, да, и собирает ваши средства, агрегирует их на своих счетах и дальше распределяет по ресурсоснабжающим и прочим организациям, да, подрядным. Вот. соответственно, она обязана быть в статусе платежного агента. Как получается этот статус? Либо компания организовывает свою деятельность по приему платежей по 103-му федеральному закону. Здесь надо обратить внимание на то, что 103-й федеральный закон подразумевает только прием наличных денег. А это как раз-таки кассы, да, там а у нас сейчас вышел закон, что кассы должны быть онлайн на прямой связи, но хотя я не знаю, был вынесен законопроект, что в ЖКХ это не имеет никакого отношения, но тем не менее, имейте в виду, проверяйте, да, что... Должны быть у них онлайн кассы или не должны. Но, ребят, если вам ваша управляшка заявляет, что она работает по 103-му ФЗ, можете смело ей заявлять: хорошо, тогда я вас, ребята, сейчас буду сажать. Почему? Потому что 103-й ФЗ только с налом и только исключительно со специализированным счетом. За отсутствие у платежного агрегатора спецсчета у нас идет штраф. По-моему, статья КОАПП 152.1, по-моему, такая. Но посмотрите, в документе написано. Могу наврать. Вот. О чем это говорит? О том, что их штрафуют. За это штрафуют очень жестко. Если ваша укашка обнаглела до такой степени, что вам в открытую заявляет: Вот у меня, допустим, моя укашка, она мне пишет, что у нас деятельность организована по 103-му ФЗ. Я говорю: да, 103-й ФЗ обязывает, обязывает иметь спецсчет. 408 21, открытый на каждое физлицо. А это значит, что с каждым физлицом должен заключить, заключен быть трехсторонний договор. Значит, с ресурсоснабжающей организацией или там, кому она это все отправляет, да, управляющая компания, которая получает деньги или там расчетный центр, и физическое лицо. Трехсторонние договоры у нас между двумя юриками и одним физиком подлежат натриальному заверению по 161 ГК РФ. Вот, ребят, если у вас нет такого договора, или он есть, там, что вы через ЕРЦ платите, и договор незаверенный посылайте всех в сад. Договор должен быть заверен нотариально. 4, значит, спецсчет 408-21 обязан быть открыт. Если не открыт, пишем в прокуратуру везде-везде. Это нарушение, их штрафуют за это нарушение. Очень мощно штрафуют. Вот. Смотрим дальше. Если они нарушают и принимают платежи по безналу, Значит, они попадают под регулирование 161 первого федерального закона о национальной платежной системе, потому что они являются платежным агрегатором, платежным агентом по безналичным и электронным денежным средствам. А это электронные операции, это операции банковские, они приравнены к банковским. И здесь эта деятельность регулируется в законах о банках Российской Федерации. Эта деятельность подлежит лицензированию обязательно центробанком. Вот. И все компании, которые попадают под действие 161-го и, соответственно, под действие закона о банковской деятельности, о банках и банковской деятельности в Российской Федерации, наказываются жестким штрафом, штраф в виде выемки всех денег, которые прошли по таким операциям, и еще в двухкратном размере штраф в федеральный бюджет. Вот. Если компания не может расплатиться, то Центробанк вправе ходатайствовать в суд о ликвидации компании с возмещением убытков. И дальше вступают в силу банкротные управляющие и так далее. Ребят, поэтому э, на вот этот вот пунктик я вас прошу обратить очень пристальное внимание. И вот этим пунктом можно просто все управляшки убивать. прям вот просто брать и убивать. Потому что ни одна управляющая компания, а особенно те компании, которые организовали сбор средств через ЕРЦ, вот этих можно сразу всех мочить и убивать, потому что ни одно ЕРЦ а, по 103 федеральному закону не принимает наличку. Вот. В, лучшем случае, в лучшем случае все, что они сделали, это они через какие-то платежные системы, другие сторонние организовали прием средств через платежных агрегаторов, у которых есть лицензия. Но в любом случае, ребят, 408.21 счет никто не отменял, не обязаны этот счет на вас зарегистрировать. Вот, Если не зарегистрировали, то это КОПП действует. Вот. Ну и в общем, в целом, там еще по мелочи набегает, посмотрите, почитайте пунктики, вот эти явные такие промахи, на что следует обратить внимание, да, именно как к вам управляющая компания зашла с точки зрения культуривания собственников, да, все ли у нее утверждено протоколами, как положено, вот, правильно ли у нее организована оплата. Дальше то, что касается самой платы, да, со самой структуры этой платы. Я расписала, по крайней мере, очень подробно старалась расписать про платежные документы со ссылками на все законы, ГОСТа и так далее, как должен выглядеть настоящий финансовый документ, да, рекламентированный по закону, как это у нас прописано в законе. Вот. Но обращаю ваше внимание на следующую вещь. Да. Уже говорила неоднократно про долю общего имущества. У вас Должно быть свидетельство о праве собственности в общедолевом имуществе с выделенной долей. У вас должно быть написана эта доля, прямо в самом свидетельстве. Но сейчас, правда, свидетельства не выдают, но такая запись, такая запись все равно должна быть. То есть, по-хорошему, по-хорошему, когда собственники оформляют общедалевое имущество да, у ДИ дома, эта запись вносится в Росреестр, в кадастровая запись, и общее имущество, ребята, все время связано с землей. Обязательно будет межевание вашей земли, где ваш дом стоит, да, с указанием на плане карты-картографии, будет привязан план местности, точки вынесены да, на, на местности, будет указан в отношении участников как расположен ваш дом и так далее то есть общее имущество идет в связке с землей понимаете в чем дело общее имущество не может быть без земли то есть смысл какой вот вы должны понять такую фишку что в многоквартирном доме да даже если у вас дом на две квартиры, да, такие, помните, старые советские дома по этому принципу строились на два хозяина, то уже считается МКД на два хозяина, многоквартирный дом. Вот, по большому счету, ребят, если квартиру нельзя выделить в натуре, что значит? Ну, это значит, что ну, вот ее нельзя продать или ее нельзя там, обслуживать отдельно или еще как-то. Как-то выделить отдельно в натуре. Вы же ее не отпилите, не отрубите, не принесете на другое место. То есть если имущество нельзя выделить в натуре, да, то оно рассматривается только как совокупность. Невозможно вашу квартиру по законодательству рассматривать как отдельно выделенную площадь. Потому что это совокупность. Ваша квартира находится в рамках МКД, а МКД тесно связан с землей. Все, точка. Поэтому говорить о том, что вы собственник квартиры, собственник – это тот, кого можно выделить в натуре вместе с землей. Вот, допустим, построили вы там какую-нибудь дачку, домик, да, и она стоит на земле, вот вы еще можете там по старому даже закону являться ее а, собственником, именно вот тем, кому это принадлежит. Но даже ваша квартира, она вам не принадлежит, ребят. Да, здесь, конечно, игра слов, и я уже рассказывала неоднократно в своих лекциях, что собственниками у нас являются муниципалы, а у вас есть только право на собственность, да. А это разные вещи. Иметь работу, иметь право на работу. Как-то вот в, в итоге, да, я имею тарелку борща или я имею право иметь тарелку борща, вот от этого я сыта не буду, понимаете, да? Ну и вот с собственностью такая же у нас опрокидушка а получилась, ребят, поэтому здесь надо четко врубиться в эту позицию, четко понимать, как действовать. Потому что если вы читаете закон и видите там каждый собственник обязан, вы понимаете, что это вообще не к вам, потому что вы не собственники, у вас только право, свидетельство о праве собственности, да, но у вас нет собственности, потому что к собственности относится совокупность, это неделимое имущество, собственность, это все МКД в целом, с лифтами, с крышами, там с цоколем и с землей. Понимаете, в чем дело? Так вот, к чему я это все рассказываю так длинно, к тому, чтобы вы понимали, что из все вот этого общего имущества вам принадлежит какая-то доля, ну, по закону. Но как она к вам принадлежит? Она должна быть оформлена на вас. То есть должна сделана быть запись, что Иванову Ивану Ивановичу принадлежит 0,41 доли в общем имуществе, чего-то там, каких-то единиц. Ну, к примеру, да, то есть вы должны из Росреестра получить такое вот свидетельство, такую вот бумажулечку, где будет написана ваша доля. Значит, очень многие управляющие компании сейчас словили эту фишку. У них на самом деле есть какие-то внутренние бумажульки, когда они поделили своими внутренними регламентами, приписали вас долю. Вам долю. И пишут, что да, такой-то Иванов Иван Иванович, мы вас поздравляем, ваша доля составляет 0,016. Вот, от общего имущества. Это все, ребята, фильки грамота, потому что вам нужна бумага, подтверждающая именно в Росреестре. Если вы запрашиваете в Росреестре и вам говорят, что нет данных, либо в данном МКД ОДИ не выделено, все, посылайте свою управляющую компанию нафиг. Зачем это нужно? Объясняю, зачем это нужно. Это нужно только для того, чтобы делать расчеты как раз-таки по строкам содержания ремонт, да, Там, где у нас идет по квадратным метрам. Квадратные метры эти ребятки в квиточках берут из квадратных метров вашей квартиры. Но вы же не вашу квартиру оплачиваете, правильно? Вы-то свою квартиру сами содержите, меняете сантехнику, краны, обои, да, вы же сами ее содержите, вот, а здесь как раз-таки идет речь об общем имуществе, там строка называется «Содержание и ремонт общего имущества». Соответственно, соответствии 154 ЖК РФ, что относится к общему имуществу, да, посмотрите, 491-е постановление правительства, и 354 общее имущество – это крыши, подъезды, линии, лифты, лестничные клетки и так далее. Окна, двери в подъездах. Вот что такое общее имущество. Так вот, как вы за них должны платить? А вы за них должны платить соразмерно вашей доли. Вот, Но никак не соразмерно в вашей квартире. Если вам говорят, что ваша доля – это 35 квадратных метров в вашей однушке, это неправильно, потому что доля исч... исчисляется по-другому. Она может исчисляться в квадратных метрах, но эту квадратуру и эти единицы измерения должен установить Росреестр. Если Росреестр эти данные не установил, тогда они не имеют права делать вам вообще никаких начислений. По закону, ребята, это так. К сожалению, в квиточках мы видим обратное. да? Но по закону вы понимаете, что есть общедомовое имущество, в котором э, ваша какая-то доля. Но, опять же, обращаю ваше внимание, да, что по 218-му федеральному закону о регистрации недвижимого имущества есть такая строка, что все имущество, которое не зарегистрировано должным образом в Росреестре, да, не учтено. То есть оно вам не принадлежит и все записи недействительны. Поэтому берем и пользуемся именно вот этой формулировкой. До свидания, ребята. Не зарегистрирована на меня доля. Все, до свидания. Она должна быть зарегистрирована. Управляшки очень любят ссылаться. У них есть такой пунктик в жилищном кодексе, по-моему, в 354-м постановлении. Но могу ошибаться, но в жилищном точно есть, что право доля в праве общей собственности переходит... При отчуждении квартиры, как бы и это ну, в одной связке. То есть, совместно невозможно купить квартиру, не купив при этом еще и долю в общем имуществе. Да, действительно, это справедливо, это так, в чем проблема не вижу. Вот, допустим, в Европе по европейскому праву жилищному законодательству, я вам скажу, что это две разные доли, это две разные вещи. Можно продать квартиру, но при этом оставить свою долю в общедолевом имуществе, потому что у них весь жилищный фонд построен с кладовками и с бытовыми помещениями. Соответственно, я в доме могу продать квартиру, да, но при этом я могу оставить здесь свою кладовку, бытовое помещение под себя, и я могу его не продавать. И это помещение продается отдельно, по отдельной стоимости, абсолютно никак не связано с жилой квартирой. Да. Но если это, допустим, не общая бытовая, есть общие бытовые помещения, допустим, где-то в подвале или отдельно, как пристройки, они идут, и там на каждого жильца не выделена площадь, вот, ну, просто общее, там вот идет одна комната, допустим, на 5 квартир, да, и все. Там кто-то диван поставит, а кто-то ведро поставит, понимаете, тоже соседи разруливают отношения. Вот, а у нас, соответственно, такого нет, да, ну, так уж исторически архитектурно сложилось, что бытовые помещения у нас не предусматривают в России. Вот, как раз-таки колясочные, как раньше были в советское время, да, в сталинских домах. Были обязательно помещения колясочные, были там помещения для хранения, да, обязательно были в подвалах там у всех какие-то комнаты для хранения овощей, фруктов и так далее. Сейчас такого практически нигде нет. Вот. Но, ребят, вы должны понимать, да что, конечно, это идет в связке, но это идет в связке только в той, в той мере, что вы и продаете, и отчуждаете, и покупаете вместе с этим. Но это не значит, что... Это ваше. Если это на вас не зарегистрировано, то это не ваше. Как может быть ваше то, что не зарегистрировано? 218 ФЗ нам про это четко говорит. Что если имущество не зарегистрировано, значит оно ничего, все до досвидос. Вот. И здесь получается коллизия права на самом деле жилищного законодательства и... И как раз-таки 218-го да, по регистрации недвижимости федерального закона. Вот, и Они не соответствуют друг другу, то есть они не бьются никак. У нас нет такого закона, который обязывает регистрировать долю. Нету. То есть это вот написано в таком отношении, как будто бы оно само собой разумеющееся, но никто не обязывает эту долю регистрировать, то есть взять всех собственников МКД и обязать зарегистрировать долю, стать собственником общедомового имущества, такого нет, ребят. Вот, поэтому если в вашем доме... Доли не определены через рост реестр, значит, никто не имеет права начислять. Ну, а как они будут начислять? Они с потолка, что ли, берут? Ну, сейчас по факту берут с потолка, да. Вот такой пунктик, тоже рекомендую обратить внимание. Ну, там по мелочи еще почитаете, Ну там по мелочи тоже серьезненько все написала я а, по поводу этого документа. Значит, как им пользоваться? Первое, на что я вам вообще рекомендую обратить внимание, да, после того, как вы врубитесь в то, что эта сфера ЖКХ вообще не регламентирована, да, и осознаете этот факт, что эти все документы используются справочно, поэтому, собственно говоря, и компании все положили большое на это все дело, да, и к... ничему не соответствуют, ничего не делают, но есть два закона, 103 ФЗ и 161, который позволяет нам просто их убить на месте, потому что Центробанк четко бдит. Вот. Поэтому здесь мы можем пользоваться Центробанком, а для этого нам нужно привлекать прокуратуру, ребят. У кого еще на стадии там, досудебных каких-то, либо просто заинтересовались своей управляющей компанией, проведите разведку боем, изучите внимательнейшим образом этот документ, вот, подумайте, что вы можете сделать со своей управляющей компанией, с чего начать, еще раз повторю, да, это начните с протоколов и всего, что я выше обозначила, а дальше уже разрабатывайте тактику. Я вам написала всю тяжелейшую артерелию, я не стала писать по мелочам, там, с придирками к QR-коду, штрих-коду, с придирками, какой у них счет, такой, не такой, потому что со счетом, ребят, вообще все просто, вот, либо это коммерческая организация, тогда счета, счета, фактуры, да, и все остальное, вот, либо это услуги, там, которые тоже, опять же, да, коммерческая организация, это акты выполненных работ, вот, либо это благотворительность в чистом виде, да, это тогда это должен быть фонд какой-то, должна быть некоммерческая организация типа какого-то жилищного кооператива, да, ТСЖ, ЖСК, вот в таком плане, просто есть у нас ЖК, жилищный кооператив, Тогда у них благотворительные фонды. Я не стала затрагивать также э, коды АКВЭД. Все вы знаете, да, что управляющие компании должны лицензироваться. Лицензия должна быть на управление многоквартирным фондом. Вот, 85, по-моему, сколько-то там, я уже не помню, это АКВЭД, который подлежит обязательному лицензированию. Но смотрите, очень многие, допустим, ТСЖ, ЖСК и кооперативы жилищные, они сами не являются управляющей компанией, они сами являются номинальной компанией, а, нанимают по договору подряда управляющую компанию с лицензией, и тогда им лицензия на управление не нужна, потому что фактически они не занимаются управлением МКД. Вот, но, ребята, они являются платежным агрегаторам в этом случае, они попадают либо по 103, либо по 161 федеральный закон, то есть их можно и так прибить. Вот, по большому счету, что хочу еще сказать, не буду затрагивать старый баян про то, что у нас все оплачено, я вам привела полнейший перечень всех законов, как у нас с 2002 года, какими законами это все оплачивалось, регламентировалось, некоторые законы, прошу обратить Пристальное внимание на список. Некоторые законы до сих пор действуют, они до сих пор активные. Можете их открыть, изучить, почитать. Некоторые законы отменены, утратили силу и так далее. Вот, ну, изучите внимательно документ. Не рекомендую бросаться в бой, если вы не до конца поняли, да, в чем вообще суть. Вот, вообще, я вам хочу так сказать, что на сегодняшний день это, наверное, самая полная, самая исчерпывающая информация по сфере ЖКХ. Все, что там есть, даже включая законы наперед. Потому что я изучала еще и законодательную базу, которая сейчас находится у законотворцев. То, что они сейчас для них делают. И, по большому счету, проанализировала очень много управляющих компаний. С очень многими мы вступали в переписки. Да, кстати, вот еще такую хочу такой лайфхак дать для управляющих. Пишите им поэтапно, не, не раскрывайте все карты, пожалуйста, не делайте этого. То есть вы начните с простенькой примитивной лабуды. А вот такие-то протоколы, а вот такие-то договоры, а есть, не есть. Вот И каждый раз усложняйте, усложняйте. Вы посмотрите, какую они будут вам первую отписку присылать. Первую отписку они присылают согласно 155-й статье ЖК РФ, причем все как под копирку, я уже ржу, честно, когда вижу такие документы, потому что у меня уже просто истерический гемерический смех, но это невозможно. У меня такое ощущение, что где-то у них есть база этих документов, и они их тупо рассылают, там под себя подшаманивают, ну правда. Значит, на этот документик вы им делаете аккуратненько так жилищный кодекс не трогайте, сначала пишите там, тра-та-та, -та, я вас услышал, все замечательно, но 354-е постановление не может применяться в качестве там обязательного разрешения спора, и, в общем, пишите им вот эту штуку. Тогда они убирают 354-е постановление и пишут. Нет, но вы все равно по жилищному и гражданскому кодексу нам должны. Вы убираете жилищный кодекс. Они, уже, уже им деваться некуда, они такие, ну тогда по гражданскому. И вам надо вывести их на гражданский кодекс, потому что если гражданский кодекс, то мы тут же включаем закон о защите прав потребителей, договора нет, этого нет, этого нет, этого нет, этого, нет. выставляем им счет, Сказали, товарищ, так получается, что оказывается, я все это время платил не за товары, работы, услуги, да, и не за ЖКХ, а я, оказывается, занимался а, спонсированием вашей деятельности, А то бишь, что я делал? Я делал вклад. Вашу компанию, да, вкладывал деньги. Так вот, по закону о простом товариществе, пожалуйста, прибыль 50 на 50, убытков в вашей компании нет, не зафиксировано, поэтому будьте любезны вернуть мне всю уплаченную ранее сумму с процентами 50%. Можете там, ну, посмотрите, как я это написала в документе. Компании офигевают, вот честно. У меня написала управляшка одна, что мы не можем вам выплатить деньги, но мы будем очень рады, если вы нам их простите. Это было вообще, ребята, фиаско, братан, <laughs> что называлось. <связывая> вот, я говорю, ну хорошо, тогда пойдем в суд, но что делать, говорю. Но сначала зайдем в прокуратуру. Вот, ну сейчас посмотрим, что они ответят, потому что я думаю, что после того, как я их размазала по 103 и по 161, и прокуратурой припугнула, и написала им сумму штрафов, они, я думаю, зашевелятся сейчас. Вот, моя задача забрать у них деньги обратно. Все, что я им платила незаконно, пускай возвращают, плюс по закону о защите прав потребителей 50% штрафа, плюс ä, пеня, плюс штрафы. Плюс прибыль вы имеете право, да, на 50% от вложенных денег, прибыль. Можете эту прибыль посчитать по ставке частичного резервирования, да, 4,25. Но сейчас она, по-моему, 7%. А вот, ну, неважно, можете посчитать туда же прибыль по 50 на 50, да, по простому товариществу. Если есть договор доверительного управления имуществом, тогда 80 на 20. Вот, ну, в общем, ребят, дальше ваша фантазия. Вот серьезно. Я вам изложила все аргументы как и за какие места их дергать. У нас сейчас очень шикарная позиция, потому что ни у кого ничего не реализовано. Оно и понятно, почему не реализовано, потому что они-то прекрасно знают, что все это справочно, что их по большому счету взять-то не за что. Вот. Они ведут себе простую коммерческую деятельность, да ну, подумаешь, не подтверждают. Но они же очень хитро все прикрылись кодом АКВЭД, в котором написано, что они работают за по договору либо за вознаграждение. Да? Соответственно, они сами себе сказали, и нам тоже сказали шикарную фразу, что она... не надо договору. Вот у меня управляшка пришла в суд, я была вообще поражена наглости. Вот этот человек сам себя утопил. Стоит у меня директор управляющей компании и в суде заявляет. Я говорю, почему нет договора со мной, ни доверительного договора управления с собственниками, ни моего индивидуального договора? А он мне говорит, а это и не надо мы с вами работаем за вознаграждение. Я говорю, правда, он говорит, да. Я говорю, ну все, <с> вот и все. То есть он даже не понял, что он сказал. А он признал, что на самом деле они являются благотворительным фондом, и это все, скажем так, мое пожертвование добровольное. Вот, и я объяснила это судье, он сидел, хлопал глазами и говорил, что я неправильно трактую закон, это все не так, я вообще неправильно трактую закон, вот, но на что судья сказала, что я в шоке, мне надо изучить ситуацию, перенесла заседание, но тем не менее, ребят, понимаете, то есть можно в прениях сторон, когда вы в суде выступаете, вот подводить их, вот таким вот коллизиям, потому что они реально не понимают, что они говорят. Они очень хорошо пытаются себя отмазать, но, к сожалению, в том месте, где их все учили, всех вот в этом их ПТУ, я не знаю, где их там учат, но, видимо, где-то их всех учат, их вот как раз-таки учат нам отвечать всем таким вот недалеким до да, что мы все работаем за вознаграждение раз нет договора что а и не надо у нас же написано за вознаграждение вот поэтому все нормально за вознаграждение работаем то есть они даже смысла не улавливают что за вознаграждение работают кто фонды благотворительные значит я имею полное право не платить более того еще рекомендую вам обратить внимание, если, не дай бог, у вас там ТСЖ или ЖСК или ЖК, да, какая-нибудь нко не, вот упаси боже, но, но бывают такие ситуации, ребят, я очень прошу внимательно к ним относиться, потому что с НКО очень сложно бодаться, их деятельность по закону не регламентируется законодательством вообще. Вот. Поэтому здесь ваша, скажем так, оберег от этих вот структур только то, что вы являетесь не членом этих кооперативных организаций, этих некоммерческих структур. Вот если вы не член, тогда закон на вашей стороне, гражданского кодекса и защиты прав потребителей, все на вашей стороне. Но если вы член, все, ребята, это членские взносы. Вы не докажете ничего, и более того, закон на их стороне. Они придут по любому суду, с вас членские взносы взыщут. Поэтому э, в суде первое, первым вопросом вообще должно стать с внесением в протокол, с, с стенограммой записи аудио, да, вот с аудиопротоколированием. Первым вопросом, если у вас э, вот, некоммерческие не управляшки, э, спрашивайте, являюсь ли я членом. То есть э, есть ли моё, там, мои данные да, в списках членов этого кооператива чтобы они вам ответили, что вас нет, тогда все, тогда смело пользуйтесь всем остальным. Но если вы там есть, ребята, все, это бесполезняк, с вот, вас взыщут, потому что членские взносы вы обязаны платить. И на самом деле НКО сейчас не регистрируется с 2012 года, потому что это очень сложная структура, она не регламентируется вообще никак законодательно в нашем правее, и у нее полномочий больше, чем государство. То есть она по статусу где-то равна статусу человека, некоммерческая организация. вот. Ну, именно кооператив, да? какой-нибудь общественный кооператив, там, не знаю, потребительский кооператив и так далее, их сейчас не регистрируют. Можно купить компанию готовую, они продаются. Вот. Можно купить, но их не регистрируют. Поэтому с ними, ребята, очень аккуратно действуйте. Имейте в виду вот такую вот тонкость. Ну, все остальное я изложила, написала. И в самом конце, прошу обратить внимание, в самом конце этого документа я изложила свои любимые фразы, которые я люблю вставать, вставлять во все документы. Они прям шаблонные. Я всегда делаю оферту, абсолютно всегда. Вот и Эта оферта очень хорошо играет в суде. То есть любой документ, который я сделала, я снизу кидаю оферту. Если вы мне не предоставляете в течение 30 дней по 59-му ФЗ ответ на мой запрос, то я считаю, что у вас, и вы принимаете, да, что у вас нет ко мне никаких материальных финансовых претензий. Вот, и все. Оферты делайте вообще везде. Везде, везде, везде. Две, три, четыре, пять оферт отправляете им допустим, запрос какой-нибудь, и снизу мелким шрифтом оферту. Они не отвечают или они отвечают «Лободу не, по, лободу не по существу, да, то же самое, на это пишите оферту. Если вы ответите не по существу, если так, если так, да, то в любом случае я считаю это... Я даже оферту пишу на 140-ую статью, вот я, кстати, не стала здесь указывать, но тем не менее я пишу на 140-ую, да, что если мне не будет отвечено подпунктно, так как я запрашиваю, то значит вы даете мне правое разрешение да, обратиться в правоохранительные органы, и правоохранительным органам делегируете возбудить в отношении вас дело производства по 140 Уголовному кодексу Российской Федерации. Можете и так написать. Тоже все это очень хорошо работает. Вот, в общем, в целом, ребята, прокомментировала вам этот документ, изучайте внимательно, прочитайте даже на несколько раз. Я старалась вам максимально подробно выписать э, всю законодательную базу, которая регламентируется, ну, наверное, объемов, в объеме, наверное, процентов 90% всей сферы ЖКХ, все остальную мелочь, там 10% я не стала выписывать, я вам объяснила почему, вот, как доказательная база, это слабая база, вот, невозможно использовать в суде, пробовали, но на самом деле, аргументы на ней никакие не построишь, компания имеет право, имеет право счета открывать, имеет право так организовывать, надо брать за те места, где где возможно привлечь прокуратуру, где возможно а, с них сдернуть какие-то штрафы, вернуть деньги и так далее. Но в общем и в целом посыл у меня такой, что требуйте свои деньги обратно. Договора нет, ничего нет, у вас а, просто было по соглашению о простом товариществе, да, что вы финансируете определенную структуру, а эта структура вам а, за это какой-то процент должна. Вот на этом и стойте. Будем возвращать свои денежные средства. Вот, ну Естественно, можно их еще по бюджетному кодексу штрафануть. Я там это тоже все указала. Но, в общем, смотрите, дальше уже воля вашей фантазии, вашей изобретательности. да, Как вы будете с ними взаимодействовать. Но, ребят, еще раз повторюсь, да, уже третий раз степ-бай-степ. То есть, прям по шажочкам. Все сразу не вываливайте, будьте хитрее, Будьте предусмотрительнее. Вот, по шажочкам выбиваете из них законодательную базу, потому что мы явно видим, что в их отношении законодательная база не работает, то есть они для себя ее не хотят применять, но хотят нас заставить, да, чтобы мы, мы жили по законам, а сами они прекрасно понимают, что законов-то никаких нет. Вот, но ну ничего, мы очень быстро адаптируемся к окружающей среде, захотело наше правительство, чтобы мы все восполнили пробелы в праве, мы сейчас очень быстро и оперативно это все восполним. Все, ребят, всем удачи, всем пока. Я думаю, с документом вы разберетесь. Я его постаралась написать очень простенько, очень, скажем так, обширно, понятно. Но если будут вопросы, то, пожалуйста, в чат наш задавайте. Всегда буду рада. Все, всем пока.